Свои перспективы роста все ближе и ближе. Осталось три дня. Форум «Белые ночи» Санкт-Петербург с 5 по 8 июля 2018 год.